Сто лет уже так не копал, но у меня прям счастье нет предела счастья. Опять монитосик, не знаю, что за монетка Круто, круто, сегодня вообще просто мой день Сегодня прям удача мне улыбается Надо пойти забрать свои подковы счастливые Все-таки они мне удачу приносят Пойду сейчас прям прям счастье отрую Вот они, вот они две мои подковки С гвоздями Потом вторую, второй кусочек нашел, короче Потом одну выкинул и ходил, искал Но они от двух разных коней Одна большая, вторая маленькая Заберу их с собой Всем привет! Приехал я в деревню к родителям И решил сегодня выйти, походить по этой дороге Это, говорят, старая дорога была Старинная, старинная еще Двигаемся Прошел я метров, наверное, 50 Первый такой нормальный сигнал Выпала вот эта конинка. О, здоровая я уж думал монетка так издалека посмотрел это конина но конина здесь конечно у нас много в деревне здесь столько понарыл кто музей отдал их такая штучка двигаемся дальше со мной он два, то ли помощника, то ли, блядь, мешателя, не знаю, как их назвать нахуй. И помогает и мешает. Короче, пойдем дальше, он там, до поля сейчас пойдем ту сторону, посмотрим, что там есть Короче, ребят, нашел монетку Но она вообще не считается О, смотри, что, видал, как повезло чувакам, на? Вон, пацанам ямку выкопал Видишь, крестик нашли, ну круто, Собираешь? и монетка какая-то, ну она непонятная, вообще непонятная, годами подъеденная, но... прям жестко подъеденная, Знаете, а кер... вам монету, ну все, теперь вы богатый, у тебя крест, у тебя монета, но... Пойдем дальше копать, короче мы с той дороги вернулись обратно на эту поляну, Витек узнает, он здесь ходил Вот сейчас монетку подняли и крестик Это ты ему отправляешь, а? ему отправляешь? Нет, это я просто снимаю и он потом увидит Нашел я монетку, она короче, а все вижу, орел ну, тоже такая, подубитенькая, надо почистить ее. Ну она какая-то толстая. Сребра. С да, через стекло. Ну, он орел. Сейчас еще вот так попробуем. Ну, старенькая. <вы> Не через <стекольню. вы> О, Блики какие. Ну, ничего, короче, есть монетка. Это <вы> уже круто. Всё, сейчас еще походим <г Sky jogo> посмотрим может клад поднимем сегодня замерз монетка где цвет Так, видел я, короче, вензель на обратной стороне. Александр II. Ну, пока еще не разобрался, что это за монетка. Надо будет ее помыть. Вот видно, что это Александр II. Зашел я с этой поля. Сейчас, О, фокус. Вообще сам уже не работает. Зашел на край огорода. Здесь маленько прошелся, сразу монетка попросила. Эти вот монетные, короче, огороды, вот так вот эти вот, ну вот этот огород. А там уже он тот огород вообще пустой, сколько я там ходил, там вообще ни одной не было. Здесь просто куча были монет, и он там за дорогой по тем огородам тоже дохрена перепахали его этой осенью, той вернее. И вот сейчас можно будет опять походить посмотреть, и, скорее всего их будет еще достаточно здесь. Я только зашел, сразу попалась монетка. Так что потопали дальше. Такая вот маленькая. Раньше здесь собирал очень много. Ну прикольно. Ветрище поднялся ужасный, блин. Все хожу по огороду выкопал монетку, но я ее уже в кармане потаскал. Сейчас решил остановиться, покурить. Там невозможно было снимать. Да и сейчас на ветер будет задувать. Так. Сейчас я ее потру. Она уже у меня подсохла даже. Опс. Николай Второй. Да, ее бы маленько помыть так. короче нашел две подковы две половинки от двух подков это одна чуть поменьше другая чуть побольше сначала одну нашел половинку ну и кинул ее потом коп вторая попалась я думаю надо идти вторую искать короче может думаю счастье привалит но ну, пошел нашел вторую половинку ну иду дальше и вот монеточка попалась конечно это <смех> не факт что это из-за подков но все равно <смех> суеверие свое берет да. отсвечивает у меня вспышка включена я потом еще покажу 1 вторая по-моему да. 1 вторая Ладно, потом протру И покажу еще Погода отвратительная Небо вроде такое не страшное Но ветер холодный Сегодня у нас ноль был И прям температура не поднималась Сейчас вроде поднялась Может плюс 5 Копать можно Я должен это снять Хоть и ветер Смотрите Какая красота! Я, конечно, не знаю, что это. А может даже не монета. Может я раньше рано радуюсь. Может быть канина, Мне уже столько попалось. Опс, мне нравятся вот эти вот. Как их называют, не знаю. Где монетка лежала? А вот сама монетка. Красота! Сейчас я ее тереть не буду. и покажу обязательно когда домой приду сегодня наверное уже попробую ролик сделать уже есть что показывать по моему трешечка но посмотрим Ай, как я рад вообще как я рад ништяк ставьте пальцы вверх за монеточки Ищем дальше Красный. Ребята, это я должен снять Просто обязан Смотрите, что я нашел Это просто у нас редкость Хотя мы в Сибири живем Это просто редкость Я вот не пойму, Елизавета или Екатерина Наверное, Екатерина Да, с соболями это просто супер. Вообще. Я прям рад. Я такую одну находил. Лет 5 назад. И тут все потертую. А это прям в идеале. Я просто могу мыть. Красота. Просто обязаны мне ставить лайки. Шучу, конечно. Но, блин, ну у нас, я говорю, это просто редкость. Это просто дикая редкость всякие двушечки там всякие это ну все что ходячки попадаются часто меня их уже куча это просто супер я радуюсь как будто золото нашел не могу орать конечно то люди меня не поймут сзади люди ходят короче зачетик офигенский просто супер я уже замерз, я реально уже замерз. Тут ветер такой вообще дикий. Ну не зря я ходил, думал домой пойду. И сейчас еще один рядочек в ту сторону. Только начну. А, супер, супер, супер. Пойдем дальше. Опять. Я держу телефон прям чуть ли не в запасухе у себя. Есть еще один сигнал, сейчас покажу. Сейчас лопату уберу. Вообще ветрище ужасное. Ну. 88,90. Сейчас я его поймаю. Здесь мне его не в впороть. По-моему, это еще одна монетка смотрите Оп. Эх. облажался облажался конечно алюминиевое кольцо ну хотел показать онлайн просто говорю стараюсь это не снимать сильно много потому что шумный микрофон задувает я смотрел свои видосы и получается там вообще шляпа такая что дует шумит все поэтому стараюсь уже показывать выкопанные сигналы так что ну будем дальше смотреть может что еще попадется попробую снять вместе с вами выкопать стоях не копал но ну, у меня прям счастья нет предела счастья опять монитосик не знаю что за монетка но клевая какая-то. Николай Первый. Ага. Николай Первый. Одна копейка, наверное. Офигеть вообще. Прям в хорошем сохранении Надо покинуть ее. А. Круто, круто Сегодня вообще просто мой день Хрен с ним С этим ветром Но сегодня прям удача мне Улыбается Надо пойти забрать свои подковы счастливые Все-таки они мне прям это Удачу приносят Пойду сейчас прям Прям сейчас затру.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 Вторая маленькая, заберу их с собой Пускай пока здесь лежат я Сейчас я И заберу их Короче, там не судите строго меня За шумное видео, потому что Ветер дует Микрофон сильно задувает Будем искать дальше Не забывайте ставить лайки ну, Прям поперло, короче По одной полосе надо ее прям вообще еще вот эту полоску взять, походить. По одной полосе я поднял уже третью монетку. Вот смотрите. Лежит. Оп. Что это у нас? Да ну а нет, Николай. Я думал. Я думал Павловская, Павловский еще ни разу не находил. Николай. Николай Первый. Одна четвертая, по-моему. Опс. По-моему, одна четвертая. Ай, сегодня просто просто мой день вообще. Я вообще прям сегодня на эмоциях. Блин, если бы микрофон был бы э, такой, чтобы не, ну, ветер, когда в него дует, чтобы он не пыхтел, не пердел Я бы, конечно, все снимал от начала до конца Видео-то нужно снимать, а вот то, что шум будет стоять, никому не интересно Ну, смотрите, монетки прут О, а у меня штаны как болтаются Ветер дует Идем дальше, ищем У меня снова хороший сигнал, я дошел до конца огорода И мы сейчас попробуем вместе с вами его выкопать Так, вот он Конечно, это может быть Что-то не видно Вот так видно, наверное. Может быть, конечно, и не монетка, может быть, какой какое-нибудь колечко. Я как не возьму телефон снимает, так у меня обязательно какое-нибудь колечко выпадет. Ну, в смысле, конские эти украшения. А что-то, наверное, несерьезное. Но мы все равно посмотрим. Где она? Где мой сигнал? Сейчас посмотрим Где-то здесь Опс Ну и че? О! О! ч? Монетка Блин, я думал большая О, какая маленькая Одна Одна четвертая Одна четвертая, по-моему Так Извиняйте за звук Но показываю, как есть Вот такая плюшечка по одной полосе то есть получается оттуда я вырвал 4 4 или 5 монет вот такие дела сегодня у меня монетный день круто круто ставьте пальцы идем дальше по-моему душечка которую называют обычной капустой кто а как ее называет ну плохо видно помою покажу что там за капечка может даже не тушечка может вообще копейка какая-нибудь ветер вообще надоел он тучи как будто снег будет мешает ветрище мне сегодня а так все замечательно прям Оплите год. Да, тоже сохранчик у него неплохой. Я прям вижу, что рельеф хороший. Вот такой сегодня гоп. Подписывайтесь на мой канал. Кто первый раз смотрит, покажу вам еще много интересных роликов. Но вот этот будет, вернее, уже есть, если вы его смотрите. Этот вообще прям насыщенный монетками. Находками всякими Эх, подустал я что-то Надо уже домой собираться Жалко уходить Хочется еще Но ничего, сейчас еще полосу пройду Я так уже четвертый раз говорю Четвертую полосу уже иду Дам посмотрим Ушел я с огородов Вот они эти огороды короче после последней которую я показывал я еще что 5 нашел на монет и что-то вообще я говорю ветер это достал я замерз весь решил пойти домой завтра или послезавтра пойду тут еще ходить и ходить короче ну прямо огороды мне монет подкинули ништяк сейчас будем смотреть находки так ну вот, я почистил то, что пособирал сегодня. Думал, что у меня 8 монет, а оказалось 13. Так. Вот пятачок. Буду вот сюда ложить, может на краю будет лучше видно. Пятачок. Я их, короче, помыл и немножко маслом Протер. Он такой как бы убитенький пятак. А вторая сторона лысая. Раз монетка. Двушечка. Обычно ее капустой называют и по-всякому. Тоже такая подубитенькая. У меня их уже много. Она как будто горела где-то там. Может и горела, Так. Одна копейка серебром. Вот так не фокусирует. Может и так будет. Но. Одна копейка серебром. 1841 год. Вот такая более-менее. Хотя не потертая. Не очень хорошая. Но красивая. Так. Две копейки. Год не видно. Да, мне я год не разглядел. Но здесь тоже. Как будто горело. Такая двушечка. Одна копейка серебром тысяча восемьсот сорок четвертый год Николай Первый, две копеечки, две копеечки какого года, тысяча 1800... восемьсот. непонятно я не вижу 24 по моему 1824 год ну и так это пятачок ну его смысл показывать советский пятачок умотанный еще на поздние советы вот сюда его тоже кину потом вот такая монетка хорошенькая сохран у нее прям ничежный такой так я думаю О. только бы фокус поймать ну, вот так вот да свет падает из окошка плохо видно он вот такой двульник 1869 да? да да у меня с фокусом проблема ну и маленькие. Одна. Одна вторая. Это что такое? Как мне его навести-то фокус? О, одна вторая копейки серебром 1840 какой-то год. Так. Тоже одна вторая. Блин, плохо, освещения нету. Ну-ка, сейчас попробую вспышку включу. Спышкой, может, как-то лучше видно будет. Так. Потом шляпа какая-то. А, нет, это не шляпа, это денежка 1800 Какого-то там года это Александр Второй. Плохой сохран, конечно, очень плохой, но все же. Потом 1 четвертая. Одна четвертая. Николай Первый. И самое главное это вот что у меня на да, масле правда еще сильно блестит так так вот так да две копейки две копейки 1780 год вот это красотища. почему красотища потому что у нас их не очень часто встретишь. Ну и вообще, как бы, Екатерина вторая. Это все-таки давняя история. Такая вот монетка. С этой стороны она зеленоватая была. Сейчас я в масле помазал. То есть, она отсвечивает, да? Вот так вот, наверное. Лучше. Вот так вот. Вообще, вот это мне понравилось, потому что их... Ну, не часто попадается, да, в принципе, вообще очень редко. Теперь вот что я хотел показать. Ну, это плюшка какая-то. Типа, наверное, вот такой монетки 1,4. Так, и вот такая монетка. Это прям что-то интересное. Хотел бы узнать, если там может кто-нибудь знает, чтобы написали в комментариях. То есть, с одной стороны, у нее орел. Видите? как на монете. Подожди, я может неправильно держу? Наверное, неправильно. Да, вот так вот. Орел, корона сверху. Монетка толстенькая. И вся убитенькая по краям. Но она толстоватая и тяжеленькая такая. Так. Вот он орел. А с другой стороны так и содержать. Наверное, зря вспышку включил. Ну-ка, сейчас я выключу вспышку. Может, так лучше от солнца как-то. Вот такая вот она. Что за надписи, я не могу понять. Я уже и увеличительным стеклом смотрел. И все равно что-то я не могу понять. Ну-ка, положу вот так ее. Попробуем вот так снять солнце то ли хорошо то ли плохо на штаны сейчас положу о так она лучше будет видно угу. ну вот то есть я не могу понять что это такое может пломба может какая монета старая но орел у нее присутствует с короной все как надо вот он, вот так, если смотреть. Больше фокус не наводится. Ага, вот так вот. Кто знает, подскажите в комментариях, напишите, что это такое. Монета, не монета. Толщина, чтобы сравнить. Вот сейчас я возьму вот монетка, ну, вот эта вот штучка, я не знаю, что такое. И вот монетка, допустим, 1 четвертая. Вот я ложу. И вместе их беру и толщину. Вот смотрите сами какая толщина этой монеты и той монеты. <coughs> То есть вот это вот 1 четвертая, Николай 1, ну видно, да? Это вот эта, эта штука. И примерно, наверное, две будет. Вот таких Николаевских, как она одна. Если сейчас я возьму. Вот так вот если ее взять, то вот так вот. Две, две тонких это Николаевские, одна четвертая, а это она одна. Мне прям интересно, что это такое. Может какая-нибудь старинная, старинная монета. О! Вот сейчас хорошо. Орел проглядывается. Ну, такая вот. Ну и вот. Остальное все канина. Это, я не знаю, это, походу, от замочка какая-то штучка. От собачки. Ну, такая большая канинка, Маленькие всякие. Пуговица. Одна вторая где-то еще пуговки были я их наверное не положил а вот еще какая-то монетка <coughs> а ну да тоже монета какая-то 1800 какой-то а это вот наверное вот такая одна вторая получается раз так это надо убрать но вот это... ну я буду считать уже как есть раз два 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 16, штук. Короче, сегодня. Вот так вот. Ну и канину куча. Там еще лежат, я не стал уже их чистить, мыть. Вот такой получился коп. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Поднимайте пальцы вверх. Я в следующем ролике, наверное, сниму. Если получится, сниму э коп когда колчаковские ну, эти войска шли через всю Сибирь. И вот говорят, ну здесь недалеко, то есть, ну там километра 2-3 были ну, места, короче, где они там бились с, ну, с местными жителями. И хочу там походить, посмотреть, попробовать, может что-нибудь найду. Ну, следующий, следующий ролик, наверное, будет на эту тему. Все, всем до встречи в новом ролике. Всем пока.